зависимости, депрессия, страх перед будущим. Люди сталкиваются с разными проблемами и порой кажется, что жизнь превращается в замкнутый круг разочарований. Какими недостижимыми кажутся счастье, взаимопонимание и внутренний мир? Отвлекитесь от суеты и уделите время, чтобы укрепить свою веру. В эфире передача «Слово веры» епископа Маседа. Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа, чтобы эта неделя была лучшей неделей для всех нас, и чтобы Дух Святой направлял наши жизни в соответствии с Его волей, чтобы у нас была прекрасная неделя. Я бы хотел ответить на один вопрос, который очень часто люди имеют, и вы знаете, иногда даже нет смелости спросить, но Стоит, чтобы люди обратили внимание на это, потому что мы будем отвечать на этот вопрос, о котором Иисус говорит в Своем Слове, Он нам говорит об этом, о том, чтобы прежде всего мы искали Царство Божие, и все остальное будет нам прилагаться. Другими словами, Иисус, Он утверждает и подтверждает нам, ищите же прежде, что, прежде чего, прежде чем семья, образование, вот это вот интеллектуальные способности, прежде всего ищите Царство Божие и Его правды, и все остальное будет прилагаться. Епископ, что означает прежде всего искать Божие Царство и Его правду? Посмотрите, когда человек находит Царство Божие и Его правду, все остальные сферы жизни, все вещи, образование, семья, дом, все, в чем мы нуждаемся, все, что ты желаешь, Твоя мечта, которая есть в жизни, она будет прилагаться. Но, во-первых, приоритет – это царство Божие. Епископ, объясните, что значит «искать»? Это легко. Вы знаете, царство Божие – это не физическое что-то. Царство Божие – это что-то духовное. Тогда вы не можете искать что-либо. Вы не можете приближаться к чему-то, чего вы не видите. Я не вижу Царство Божие. Кто-то видит его? Нет. Никто не видит Божье Царство, потому что оно духовное. Тогда как мы, находясь в материальном мире, можем найти духовное Царство? Но я дам вам один совет, отвечу вам, потому что Иисус не просит нас делать то, или не направляет нас к тому, что мы не можем сделать. Особенно это касается тех людей, которые страдают. Вы мучаетесь, вы живете, уже все пробовали, все силы ваши вы отдавали в этой жизни, чтобы что-то купить, или создать семью, или образование получить, интеллектуальный уровень повысить, профессию, тот фокус вашей жизни, который вы положили, и не получилось. Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божие. Я объясню это легко. Царство Божие – это царство Господа Иисуса Христа. Что означает «искать» это царство? Достаточно вам искать, быть послушным, и следовать, и исполнять Слово Божье. Только это. Только это. Это легко, легко понять. Например, вы идете к доктору, он говорит вам следующее. Вам нужно это принимать, это принимать, делать это и это. Пишет вам рецепты, вы говорите так, нет, нет я, я не желаю, не хочу. Тогда вы не делаете на практике то, что он вам рекомендовал. Все, доктор не имеет тогда ответственности за ваше здоровье, потому что вы не хотели быть послушным Ему, да или нет? Иисус – это доктор, врач врачей, и Он говорит, ищи в первую очередь, прежде всего, быть послушным Слову Бога, потому что, когда мы ищем это Царство, на самом деле искать Царство Божие – это искать управление в своей жизни, стараться так, чтобы Он управлял Бог, Его Царство, нашими жизнями, если я читаю Библию и начинаю применять ее в своей жизни, то, что написано, послушание тому, что написано, если я следую за этими рецептами благословленной жизни, жизни с избыткой, где все будет прилагаться мне, если я начинаю исполнять на практике то, что написано, это не так трудно, надо уметь читать, но даже не зная читать, кто-то может говорить тебе, что написано, ты научишься этому, и то малое, что ты выучишь, ты будешь исполнять, и это будет уже правильно. Тогда, друзья, искать Божье Царство и Его праведность означает не больше, не меньше, чем следовать за этим рецептом того, что написано, написано в Писании, в Слове Божьем. Если вы будете следовать за Словом Божьим, ты пойдешь в Небесное Царство. Понять это трудно или нет? Например, вы сейчас слушаете меня, вы женщина или мужчина, и вам дали какой-то рецепт, такой замечательный вкусный пирог или торт, и вы попробовали кусочек где-то там на празднике, когда вас пригласили. И вы так сильно хотите еще попробовать. Там понравилось вам, но там не было больше. Потому что другим тоже нужно было есть. Но сейчас вы взяли рецепт этого вкусного торта. Идете домой и начинаете это на практике использовать. Тогда написано, к примеру, там, три чашки муки хорошо ты ложишь. Там, стакан молока, все, положил. Что еще? Там, 200 грамм масла, все, ложишь масло. Там, немножко соли. Чашка сахара. И я не говорю, что такой рецепт, это пример, не надо готовить. Это я так придумал сейчас. Я объясняю вам, на примере рецепта Слова Божьего, когда Иисус сказал... Прощайте и проститься вам. Тогда мы будем прощать. Он повелел прощать, я буду прощать. Но, епископ, как я могу прощать, если мое сердце у меня нет никакого контроля, никаких чувств не могу контролировать. Ты можешь прощать не в зависимости от чувств твоих, а от твоего разума, от твоей головы, потому что мудрая вера не слушает чувства и сердце, мудрая вера послушна тому, что написано, следует за рецептом и берет все ингредиенты, мука, масло, дрожжи, молоко, сахар, все это перемешивает, оставляет, что и потом духовку ставит и Через 20 минут все готово. Когда ты послушан рецепту, у тебя вкусный, замечательный пирог, такой же, как ты на празднике пробовала, ты можешь весь этот пирог теперь кушать. Но если ты хочешь по-своему, а нет, я другое, я хочу больше. Когда написано, три чашки, например, муки, а ты говоришь, нет, хочу больше, и пять ложишь. Там вместо одного стакана молока ты, как получится, и так, все из головы, что получится? Ты вместо пирога кирпич сделаешь, и ты все только испортил. Почему? Потому что множество людей делают из Слова Божьего, как им хочется, как получается у них. Они говорят, я следую за этим рецептом по-своему, не по Слову Божьему, а как хочется. И потом они достают из духовки уже не пирог, а кирпич. И для вас Мои друзья, чтобы вы могли получить эту благословленную жизнь с избытком, Иисус обещает жизнь и с избытком. Но эта жизнь с избытком зависит от послушания, какому рецепту ты будешь следовать, то, что Он нам предлагает. Любой человек, который будет следовать за рецептом Святого Писания, за словом Иисуса, он получит рецепт благословленной жизни, неважно, в здоровье, или касается финансовой сферы, или это касается радости, покоя внутреннего, неважно, что это. Этот рецепт исцеляет тело и, самое главное, душу, нашу душу, тогда вы будете счастливы из-за этого рецепта, за которым ты следуешь, тогда искать прежде всего Царство Божьего, это стараться исполнять то, что написано в Писании. И если кто-то на вас несправедливо накричал или что-то неправильно сделал, Нужно прощать, если ты хочешь следовать Слову Божьему. Да, сердце не дает, но вместо того, чтобы сердце слушать и проклинать, ты говоришь, используя разум и говоришь, Господь, я прощаю. Неважно, что я хочу, чувствую, неважно, я прощаю, я послушен Тебе, я следую за этим рецептом вкусного пирога. Я не мщу за себя, я не использую чувства, а голову. Также мы смотрим на Слово Божие. Ты на практике применяешь в своей жизни то, что написано. Это значит, ты прежде всего ищешь Царство Божие и правду Его. Это в соответствии с тем, что написано, а не то, что ты там чувствуешь или не чувствуешь. Тогда, мой друг, это то, чему мы научились в Святом Писании. Следовать за Словом Божьим следовать и быть послушным этому Слову, да, но не быть внимательным к своему сердцу. Тогда ты получишь эту жизнь с избытком, которую Иисус обещал. Во-первых, необходимо на практике использовать то, что написано. Этот рецепт хорошей жизни. Тогда сейчас мы посмотрим это свидетельство Доны Ракел. Она, служа в полиции, это Интересно. Ее свидетельство рассказывает, что когда она была, могу сказать так, в порядке жизни, она была такой сильной, но на самом деле она была внутри очень-очень слабый. Стоит послушать то, что она говорит. Погромче даже сделайте. там Оставьте ваши дела и прибавьте громкость на вашем устройстве, чтобы вы услышали. Потому что эта история очень, очень интересная для нас, чтобы мы научились и не повторяли ее ошибки. Казалось, что в моей форме была какая-то власть, потому что каждый день нас учат справляться с разными ситуациями, с разными людьми, потому что, выходя на улицу, мы должны быть беспристрастными. Но снимая форму, я была никем. Меня зовут Ракел, мне 50 лет. Я военный полицейский и также преподаватель физической культуры. Я выросла в семье, где нас было 9 братьев и сестер. Я помню, я видела моего отца очень строгим. Он был очень строгим с нами. И я видела в нем это желание быть полицейским. И в 25 лет я начала работать в полиции. Я всегда была очень властной. И работа в полиции усугубила во мне эти характеристики. Дома я была очень властной. Я хотела ругаться, была очень грубая. Я была очень строгой мамой. У меня есть дети. И вообще в личной сфере жизни я сильно страдала. Внутри у меня все было разрушено. Но казалось, что в моей форме была какая-то власть, сила, потому что каждый день нас учат справляться с разными ситуациями, с людьми, потому что, выходя на улицу, необходимо быть беспристрастным. И я была такой в форме, сильной, властной. Но когда я снимала форму, я была никем. Снова появлялась эта пустота. Очень часто так происходило что я видела в себе эту нехватку, эту нужду в людях, в вещах. Каждый год мне необходимо было менять машину. Я просто меняла машину, потому что мне хотелось. У меня было очень много обуви дома, много разной одежды, потому что внутри была такая пустота. Бывают... Люди смотрят на других в полицейской форме, в военной форме. И может показаться, что здорово, это сильные люди. Да, это сильные люди, но очень часто внутри есть душа, кричащая помощи. Так было со мной. Я была очень печальной. Мне казалось, что, как я сказала, мне было много чего, но мне не хватало главного – Бога. В 2015 году я познакомилась с Денисом. Он уже ходил в церковь в Храм Духа Святого, но он отдалился от Бога уже 20 лет. Я был с Богом я сказала ему, ты ходишь в храм Духа Святого, туда ходил, мне не нравится там. Моя мама всегда говорила плохо епископе Масседу, всегда его критиковала, осуждала. Я слышала эти разговоры, и у меня внутри с детства было что-то против епископа. Я увидела возможность, и я пошла, пошла в церковь. Придя, я была настолько удивлена, потому что все было не так, как я думала. Придя в церковь, все настолько отличалось от того, что моя мама говорила, от того, что другие говорили, от того, что я слышала о церкви, что воруют, что делают непонятно что, зомбируют. Нет, это была совершенно противоположная обстановка. Я увидела радость, я увидела внимание со стороны этих людей ко мне, служители. Подходили к двери, здоровались, общались, улыбались. Я думала, как это так? Я была настолько изранена, я пришла, увидела все это, так удивилась. Я стала ходить на богослужение, и Бог работал в моей жизни. И я подумала так, Господь, я хочу измениться, я больше не хочу быть этой Ракел. Не хочу больше быть такой. Я приняла водное крещение, умерла для этого мира. Все то, что я делала раньше, я больше этого не делала. Я перестала ругаться матом. Но я была еще грубая. Было еще что-то, что, что... какие-то маленькие детали, которые еще мешали мне. Я сказала Богу Господи, я хочу полное изменение. И я как раз услышала о Святом Духе. Я стала говорить с Богом, просила Его, чтобы Он показал, что мне нужно в себе менять. И я оставляла понемногу. Однажды в среду я сказала так, «Господи, сегодня, сегодня или все, или ничего. Мне нужно, чтобы Ты сошел на меня, не просто посетил меня» но чтобы ты жил во мне. Потому что я не хочу больше жить так, как жила. Я хочу тебя познать по-настоящему, а не просто слышать от других, что другие говорят о тебе. Я не пришла сегодня сюда просто так. Это решение, мое решение. Я хочу, я нуждаюсь в тебе. Я нуждаюсь. И Бог сошел на меня. Это было то, чего я так хотела. Я никогда не испытывала такой радости в душе. Такая радость, такое счастье. В ту среду я по-настоящему познала Бога, потому что до того момента я только слышала о Нем. Говорили о Боге, но в ту среду Он сошел на меня, на мою душу. И после того служения моя жизнь никогда больше не была прежней. Сегодня, когда я смотрю на бездомных людей, на людей, которые живут в зависимостях от наркотиков, я испытываю милосердие к этим людям, потому что раньше, смотря на таких людей, я, я осуждала их. Бог изменил меня, все изменил. Мои мысли, мои взгляды, которые были грязными мое сердце, которое было каменным. Сегодня у меня есть любовь, которую я передаю другим, потому что в тот день Бог дал мне любовь. Сегодня мы в браке с Денисом. Он отошел от Бога, но, увидев о мне Божий свет, он смог вернуться вернуться к Богу, приблизиться к Нему. Когда я служу Богу и вижу этих людей, которые одевают форму, полиции, я понимаю, как могу им помочь, потому что я однажды страдала, у меня есть удовольствие служить, и я уверена, что там есть души, которые так же, как и мои однажды, будут спасены, обратятся к Богу. У меня может быть все, но главное, что у меня есть, это Святой Дух. Он главный. Он главный в моей жизни, потому что раньше я хотела своими силами что-то решить, но сегодня Он моя сила. Он направляет каждый мой день. Он каждый день говорит со мной что мне нужно делать он руководит моей жизнью я совсем другой человек сегодня мы с мужем служим богу сегодня и у нас внутри такой мир это настолько здорово это прекрасно это редкие кадры снятые в начале прошлого столетия Хорошо посмотрите на эти лица. Вы уже задумывались о том, что все эти люди уже покинули этот мир. Никого из них больше нет среди нас. Жили, работали. достигали своей мечты, были счастливы, однако все закончилось. Думаете только о вещах этой жизни? Как будто она никогда не закончится. Какое безумие! Так же, как эти изображения, снятые сто лет назад, никого из участвующих в этих видео уже нет в живых. Теперь это просто еще одно поколение из многих, которое уже прошло через эту планету. В среднем, каждый год умирает 56 миллионов человек. Многие из этих смертей происходят вдали от нас, некоторые происходят среди нас. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Подлинная, совершенная суета. Всякий человек живущий. Жизнь — хрупкое пламя, в любой момент без предупреждения может погаснуть. Даже если человек достигнет столетнего возраста или более, это ничто в сравнении с вечностью, потому что там нет счета дням, месяцам или годам. Жизнь в вечности никогда не будет иметь конца. Но как раз именно эту вечность человечество больше всего игнорирует. И живут жизнью, будто она будет только здесь. Одно точно. Все, кто жили на Земле, перейдут в вечность. С Богом. Или вдали от Него. Нет никакого смысла тратить то малое время, которое мы имеем на этой Земле, на то, что кратковременное. Все пройдет, и это заканчивается с пугающей скоростью. Мы видим людей, бегущих за совершенными телами, за предложениями быстро разбогатеть. Все для того, чтобы потом выставить фотографии в социальных сетях. Но когда смерть приходит, а она придет, какой смысл будет иметь все это? Единственное благо, которое ты возьмешь из этой жизни, это твоя душа. Тот, кто инвестирует в будущее своей души, имеет большое удовольствие в том, что ее сохранит, чем в незначительных вещах этого мира. Представьте, что вы проведете всю вечность с Богом, в месте, где нет боли и слез, где нет памяти о прошлом. А теперь представьте, каково это провести вечность вдали от него. В месте, где только плач и скрежет зубов. Больше цените то, что вечное, а не земное. Имейте уверенность в судьбе своей души в вечности, не проживайте ни одного дня, не имея уверенности в своем спасении. Сделайте это сейчас, потому что ваша жизнь проходит. Привезу вас, дорогие друзья, да благословит вас Бог и семью вашу Аби. И я уверен, что это слово Ано помогло вам. То, что Бог передал нам сегодня через епископа Едира Маседу. Я верю, что это Вашелова внутри нашего сердца, разума, для того, чтобы направлять нас, для того, чтобы помогать нам сохранять нашу жизнь с Господом и побеждать наши ежедневные битвы. Потому что в этой жизни у нас каждый день битва. Независимо от того, если мы божьи люди и не божьи, если мы молодые и пожили, если бедные и богатые, у каждого есть своя битва, и каждый должен побеждать свою личную битву. Никто не может за Него побеждать. Я хочу попросить у вас, лучше я бы хотел бы попросить у вас, чтобы вы приготовили стакан с водой, чтобы совершать молитву с нами. Вы можете молиться без воды, потому что мы не опираемся на воду, но опираемся на Слово Божие, на то, что Господь Иисус сказал, если мы попросим о чем-то Отца во имя Него, Он даст нам. Может быть, вы задаете вопрос, но тогда, епископ, для чего вода? Вода это как символ, символ жизнь, символ Святого Духа. Сам Господь Суд сказал, я живая вода. Сам Господь Суд однажды он помазал, лучше говоря, помазал глаза силипому человеку и сказал, уйди, умойся в купай на Силонске. Тот человек пошел, умылся. И стал здоровьем. Не вода исцелила его, не бремя, которое Иисус помазал его глаза, но вера, вера того человека. Но тогда для чего бремя, для чего вода? Эти элементы, они будут использованы для того, чтобы пробудить веру, веру того слепого. И так же мы делаем. Мы используем воду, чтобы пробудить веру людей. Но это не значит, что Бог не может отвечать без воды. Он может если у вас нет воды в данный момент, ничего страшного, все равно Бог ответит вам. Главное, чтобы вы помолились с искренностью и с верой. После этой музыкальной паузы мы совершим молитву за вас. Бог хочет и готов ответить на вашу молитву, где бы вы сейчас ни находились. Давайте вместе приблизимся к престолу Всевышнего. Пришло время для молитвы. Он наш Бог и наш отец, однажды ты сказал в твоем слове, что здоровы не нуждаются в враче. Только те, кто болеет. И ты сказал, я пришел, чтобы помогать тем, кому трудно. Пришел исцелять не только тело, но также и душу. Другими словами, ты так и сказал. И сколько людей сейчас, мой Бог, молится со мной. И у них физическая болезнь, а у других болезнь душевная. Пустота в душе, мысли. О смерти, мысли о том, что ничего у не получается, что лучше умереть, мысли о том, что они никому не нужны, у других людей также проблемы со здоровьем, они не думают о смерти, они хотят жить, они хотят воспитать своих детей, хотят долго жить, но врачи уже поставили крест, сказали, что из человеческого зрения уже нет лечения для этой болезни. Но несмотря на то, что, мой Бог, боль этого человека физическая или душевная, для тебя нет ничего невозможного. Все возможно для тебя. Ты можешь совершать это чудо. Ты можешь исцелять и тело, и так же душу, потому что ты Бог, ты велик всемогущ. И поэтому мы просим Тебя поверь, опираясь на Слове Твое, ибо Ты сам сказал, если мы попросим у Отца о чем-то во имя Твое, Ты сделаешь, Отец, и сделайте нам. Тогда мы просим, опираясь не на то, что мы достойны, не на то, что мы делали, но опираясь на Твое Слово, на Твои обещания помочь нам. Тогда, мой Бог, Протяни твою руку помощи этой девушке, этой женщине, этому молодому человеку, этому мужчины, Где бы они не находились, мой Бог, приказни сейчас для того, чтобы поднимать, для того, чтобы, мой Бог, убрать эту душевную боль, эту физическую боль. О мой Бог мой Господь, прямо сейчас приказнись рукой твоей ir silímo ibo pra sobatir, saber chita chuda, catore torca timões saber chate, vede ibo escolca raz et mochina ou abratiu se que razni ou pra ciu apomas, ou ibo dás mojis muiteras ou gavarite nutrisibá, ah ia rachus nova verit. Я хочу увидеть силу Бога в моей жизни. Тогда, мой Бог, прикоснись к Нему и соверши это чудо в его жизни. Соверши, мой Бог, это чудо скорее. Прямо сейчас, не завтра, не через год, но прямо сейчас, мой Бог, и цели его от этой болезни, освободи его от этой зависимости, мой Бог, от этой негативные мысли и соверши, мой Бог, это чудо потому что только ты можешь этого делать. И поэтому я прошу тебя, приема сейчас, мой Бог, через эту воду приказнись каждому человеку, независимо от того, если его проблема физическая и душевная. Дай ему свободу, приема сейчас, для славы твоей. Ибо я благословляю и освящаю эту воду во имя Отца Сына и Святого Духа. Пейте эту воду, пожалуйста, дорогие друзья. Прямо сейчас, примите свободу. Прямо сейчас, будь свободны от всякого зла. Будь свободны от этой болезни. Будь свободны от страха, переживания. И примите мир, примите силу, примите крепости, уверенности, Скажите, я не буду сдаваться. Все будет хорошо для славы Божьей. Vaíbia Atsa Sida e Svetova Durha, amém da budjita. на так, дорогие друзья, наши Господь Иисус уже понес все тяжести, немощи, все болезни наши, и ранами Его мы ценились. Верите в это, не сдавайтесь. Даже если с физической точки зрения, пока вы не видите результат, стойте на Словом Божьим, на то, что результат будет. Когда мы даже не ожидаем, это чудо произойдет. Хорошо? Если вы хотите соглашаться со мной в Малитве, быть в храме и вместе со мной с другими священными служителями, тогда мы в эту пятницу будем с вами здесь, в храме Святого Духа здесь, в Москве. Но также храм Духа Святого находится в других городах Раиси и другие тоже города мира. Для подробной информации вы можете зайти на сайт helpitcentra24.u и также veratelv.net. Наш WhatsApp. Telegram e vai ver a Plus 100 devido a sota 875 Plus 100 devido a sota 875 875 1041 Vou mostrar para a vete a sota a misshênia e os navate que dê na Mas que vê na xaada Dom Diveti и строение 25 рядом в домом 3 в эту пятницу в 7 часов вечером, мы будем с вами вот так же есть богослужения 7 утра, 10 утра и 31 дня хорошего вам вечера никогда не сдавайтесь, всего доброго до свидания быть может вы страдаете от хронических болезней зависимости и бессонницы депрессия, негативные мысли и душевная пустота не покидают вас. Вы заметили, что стали жертвой проклятия, и вас преследуют одни неудачи. Не думайте, что эти и другие проблемы решатся сами по себе. Вам необходимо сделать то, что зависит только от вас. Иисус сказал: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Пришло время сделать свой шаг навстречу к Спасителю. Примите участие в богослужении, на котором будет совершена сильная молитва за исцеление и разрушение проклятий. В эту пятницу в 19 часов, а также в 7, 10 и 15 часов по адресу город Москва. Улица Годовикова, дом 9, строение 25 Знайте, для ваших проблем есть решение